Руки с карманов, Быстро руку вытянул взяточку! Руки, руки, в руки! Смотри, руки, все, все, все, все, все! Взяточка в кармане только что сняли на камеру! Руку доставать из кармана! Да. Тебя аллюстрировать надо, тебя надо... Хорошо, Вкусили, руку достаньте из кармана! А? Ну, достаньте из кармана, а? ну, кармана. то, что он только что наш да. водитель дал. Да, с карман. Карман. Доставайте из кармана, доставайте, доставайте, доставайте. смотри, смотри! Доставайте! Взяточка! Смотри! Вызывайте старшего, зафиксировали взяточку! Кто тебя остановил? Кто из них? Вот этот? Который в машине сидит? Выходим, уважаемый. Рассказываем, пятерочку получать хотим еще? Ну, которого... что, что вы что говорите? Говорить? А которую сейчас послушаете? Водителя за что остановили? Вот водителя за что остановили? У, у меня все в порядке, у вас все в порядке? Отлично. У меня сегодня все в порядке. Полный хорошо. набор. За что Вам остановили водителя? Вот этого, который стоит. За что остановили? Не-не-не, секунду, секунду, да, все нормально. За что остановили водителя? За что был остановлен водитель на автомобиле l 200 АА 1892 мк вы Я вы не ошибаюсь. Я ошибаюсь. документы? Документы верните. Ты Я, как раз, не ты это раз. Повторить а документы верните, которые вы забрали. Я не брал так и нет. документы. Документы Я верните. Я взял. верните. верните. Когда их взяли. Куда вы положили? Я, Я, Я вам еще раз говорю. Куда вы идете. А Твой коллега! Что ты видел? Нахрена ты сидишь тут? Нахрена ты сидишь? Что ты выполнил? У тебя под нос! Под носом у тебя твой коллега берет бабки. Кубочки, сука, твоего рабочего стола, бабки! Ты не видел? Нахера ты тут стоишь! Нахера! Какие, если ты, блядь, не видишь под носом взятки! Какие ты могут? Где ты тут сидел? Скакие! А иди ты куда Что ты бегаешь? Прикрепи Куда ты бежишь? Что ты делаешь? Ты что творишь? Ты что больной? ей эти бабки, ты придурок! Иди сюда, эй! Куда, куда, куда, эй! Куда? Ты куда, марафонец? Деньги наживал? выплевый деньги! А выплю и бабки, ты дурак! деньги брал? У меня камера. Идем, иди сюда. Иди я покажу тебе. Иди я покажу, покажу тебе. Ты мудила. Иди сюда. Иди я покажу тебе. Иди, говорю, покажу тебе уродов. За что ты бабки берешь? Когда ты нажрешься? Когда нажрешься денег этих, а? Что ж вы делаете? Не какой Максим брал только что Куда побежал? Э? Куда побежал, краса? Стоять! Стоять! Куда собрался, а? Чего Куда выключить? собрался, Выходи с машины, машины выходи. Говорю, с машины выходи. С машины выходи по-хорошему. Я не понял, что кроз сдаем? Нормативы, или что? Нормативы сдаем. Со мной пойдем? Куда пойдем? Разбираться с тобой пойдем. Со мной Туда пойдем. пойдем. Красавчики стоять! Красавчики стоять! Стоять, сука! Стоять! Стоять! Сука! Ты смотри! Смотри, сука, как тут работает, блядь. Смотри! мы Под полицию работают! О, ваша, не ваша! Нет, ваша, нет, ваша не ваша! Вот идите с машины вам шаги. Ваша, ваша, не ваша? Деньги ваши или Это не ваши? ваши Вон в машине лежат. Это не ваши деньги, да? Можно Иди, забрать? Да, там, что Можно забрать? Четко было, что, стой, стой, стой, стой, стой! Стой, стой, стой, стой, стой! Ты видел этого придурка? Слай, слай, слай са а, ну, вообще? Что ты творишь? Что ты творишь? Что на дороге делаешь? Вот, вот, а он огонь вот наступит. Что ты нагой? Есть, наступит? есть, шо? есть! Шо? Есть, ребята, да есть, из кармана. Я, я увидел, я увидел. Сзади моя, я, намеченная. Я ничего не ничего не Есть, ребята. нормально есть? Смотрите, мы ездим, Вот, видите, где дороги. Нормально? Вы хорошо кушаете? Сажусь, выкинули. Это с вашего кармана.